Непростые, ну, как в принципе все классика, наверное. Я думаю, для болельщиков точно игра понравилась. Много голов, такая борьба была настоящая, мужская. Матч получился хорошим, жалко, конечно, что не выиграли, хотя в принципе могли. Но матч БТ уже позади, и нам нужно готовиться к следующим играм, которые тоже будут непростые. Помню, поиграл три игры подряд, поэтому думаю, они тоже захотят реабилитироваться перед своими болельщиками. И эта игра будет э, на тревном покрытии уже, поэтому будет немножко другой футбол. И в первую очередь мы должны смотреть на свою игру и играть в свой футбол, а не отталкиваться от соперника. Ну, состояние хорошее, в принципе, привычный, привычный график, поэтому ничего сложного, думаю, не будет, да, игра много сил отняла, но ничего страшного, готовимся к Гомеле уже, поэтому и не думаем, что там было... что людей было больше, чем обычно. Ажиотаж такой был хороший к этому матчу и поддержка была на уровне. Могу сказать спасибо болельщикам, всем, кто пришел. И в Могилеве на выезде тоже были болельщики, нас поддерживали. Поэтому мы будем стараться побеждать в каждом матче и показывать красивый футбол.